Благодаря вам появилась возможность покупать ваш семинар. Вопрос: можете ли вы дать код, или мантру, или рисунок от затопления? Меня и я постоянно затапливаем дом многоквартирный или сделав, сделать откуп воде. Смотрите, у человека вода это является процессом здоровья. Когда вас затопили, скажите, это к моему оздоровлению. И я принимаю эту воду, перестаньте с ней бороться, принимаю воду, принимаю затопление, пусть это будет отдача этого человека вместе с этой водой для меня, моего здоровья. После этого, поверьте мне, когда человеку икнется здоровьем, он перестанет интуитивно вас затапливать, вот поверьте это 100%.